полезных онлайн сервисов в помощь бухгалтеру и предпринимателю сервис номер один бухгалтерская отчетность это официальный сайт налоговой инспекции практически все сервисы это будут за исключением одного сервиса это, вс это все сервисы официального сайта налоговой инспекции название можете не запоминать все ссылочки на все пять сервисов будут в описании под видео. Сервис «Бухгалтерская отчетность». Здесь вам достаточно ввести ИНН или ОГРН. Также адрес и название организации. Но что-то одно из этого. И вы сможете получить достоверную информацию. Вводим, проверяем. Видели название компании. Открываем. И здесь мы видим вот такие красивые графики, диаграммы. Даже есть пояснение к бухгалтерскому балансу. Можно посмотреть файл. Вот такой вот. Большое пояснение, потому что компанию, которую я открыла, это очень серьезная компания. Соответственно, они сдают вот такое пояснение. Далее, тут сколько у нас? Тут 6 закладок. Финансовые результаты также можно посмотреть. Сразу видно, что 2020 год пошел на спад по финансовым результатам. Я думаю, такая участь постигла все юридические лица изменение капитала. Ну вот все, как у нас в, расширенном, в расширенной годовой бухгалтерской отчетности, все мы здесь видим. Движение денежных средств, аудиторское заключение, компания Эрстен Янг, мне хорошо знакомая, у меня в этой компании работает подруга аудитором, давала аудиторское заключение данной компании, Пояснение к отчетам. Смотрим, если что-то есть. Да, что-то тут есть. Также можно скачать с подписью ФНС России. Эта информация в открытом доступе. И поэтому я вам настоятельно рекомендую перед заключением различных договоров, проверять своих контрагентов. То есть вот такую вот информацию можно скачать. Сейчас дойдем до последнего листа. Да, и на последнем листе стоит подпись, электронно-цифровая подпись. Это вот такой вот первый сервис, с которым я хотела вас познакомить. Очень полезный сервис для бухгалтера и предпринимателя. Сервис номер два. Называется «Реестр субъектов малого предпринимательства». Здесь тоже достаточно ввести какой-то ИНН, чтобы проверить компанию, есть ли она в этом реестре или ее нет. Вводим, Я сейчас для примера возьму две компании. Одну крупную компанию, которая, естественно, не попадет в этот реестр. Это вот первый ИНН. По данным параметрам не найдено сведения в едином реестре. Да, я набрала ИНН очень известной крупной компании. А теперь я наберу «Изменить» здесь, чтобы выйти снова на поиск. «Изменить параметры поиска». И теперь я уже наберу ИНН компании, которая должна быть в этом реестре. И также после набора ИНН по кнопочке «Найти» Да, компания в реестре. Мы видим, с какого года компания в реестре. Здесь также можно открыть вот этот файлик. И как бы ну тут особо ничего и не открылось у нас, да, по после того, как я щелкнула на открытие. Так, еще раз. А, извиняюсь, извиняюсь, я извиняюсь. Все у нас открылось, все у нас сразу скачалось. Два раза у меня скачалось PDF. Открылся PDF-файл. И вот здесь есть э, такие вот сведения из единого реестра. И все подробненько тут расписано. Э, тоже со штампом налоговой инспекции. Закрываем. Это был второй сервис. Теперь третий сервис. Третий сервис... Э, существует для проверки статуса самозанятости. Если юридическое лицо начинает работать с физическим лицом, то ему необходимо проверить, зарегистрировано ли данное физическое лицо как самозанятый, чтобы, чтобы все бремя, налоговое бремя легло на физическое лицо. Соответственно, здесь просто достаточно ввести ИНН физического лица. На какую дату хотите проверить? Ну, я буду брать текущую дату, да. И по кнопочке «Найти». Вот данный ИНН является платильщиком налога на профессиональный доход. Это вот такой третий сервис. Четвертый сервис, не менее полезный и нужный для бухгалтера, это коды Ростата или коды статистики, как их называют. Здесь нужно нажать на кнопочку Получить данные о кодах и формах вот сюда. И также набираем ннн Ну, я вот сейчас выберу НН, которая мне под подсветилось получить и все, мы получили коды статистики, причем здесь тоже есть возможность скачать данный файл, при нажатии на кнопку экспортировать вы себе на компьютер получаете файл, какой вариант вы выбираете в формате Excel или PDF, просто сведения о кодах можете все три скачать посмотреть, как вам удобнее, я люблю PDF, вот выберу PDF и вот у меня уведомление также внизу, видим, появилось, скачалось, открываем. Вот они все коды статистики. Я настоятельно вам рекомендую этот файл сразу по всем компаниям, которые вы ведете. Ну, если у вас их несколько, скачать и положить в папочку «Учредительные документы». Эти коды вам будут нужны в первую очередь для внесения реквизитов в программу 1С. Ну и так их, в общем-то, как-то частенько спрашивают куда-либо, они, ну, постоянно их приходится к ним обращаться, скажем так. И последний, пятый сервис, на самом деле сервис не последний, сервисов еще очень много полезных для бухгалтера. Я сегодня вам расскажу прям про основные такие самые-самые, которые самый необходимые, наиболее часто к которым я сама лично обращаюсь и последний пятый сервис это расчет патента сервис тоже налоговой инспекции мы видим названии сайта налог.ру идет здесь очень все просто вы выбираете период на какой период вы хотите купить патент выбираете ну, то есть сначала вы выбираете год Период, как известно, патент можно покупать буквально там даже на месяц, насколько я знаю. Так, с первого, не хочет тут меня почему-то, сейчас мы ее заставим, с первого июля, и давайте до конца года по 31 декабря, на полгода. Ну, как правило, покупают все на 3 месяца, или на полгода, или на год. Ну, помесячно, конечно, может быть, кто-то и покупает, но мне кажется, это не очень актуально. Самое актуальное 3, 6 и 12. Далее предлагается выбрать э, инспекцию. Я буду... Смотрите, вы по своим регионам смотрите. Я выберу Москву. Это здесь самые, естественно, дорогие патенты в Москве. И в Санкт-Петербурге я выберу Москву. Выбираем Москву. Нужно найти свое муниципальное образование. Ну вот, выберем какой-нибудь администрация округа Вишники. И вид деятельности. Это закрытый список видов деятельности для покупки патента для индивидуальных предпринимателей. Здесь вы находите свой вид деятельности. Ну вот давайте, например, вот этот и выберем последний. Ремонт технической обслуживания автотранспортных и мототранспортных средств. То есть это станции техобслуживания получается. И посмотрим, сколько будет стоить патент на полгода в Москве. Рассчитать. А, средняя численность. Да, некоторые виды некоторые виды патента требуют указывать среднюю численность. Расчет зависит от средней численности. Но это не ко всем видам патента относится. Вы сразу поймете, когда вы выберете, нужно вам это или нет. Поставим здесь, предположим, 5 человек. И нажимаем по кнопочке «Рассчитать». Вот такая... Да, такая высокая стоимость патента получилась для Москвы за полгода почти миллион рублей, 909 тысяч. Вот это да, вот не ожидала, конечно. Давайте выберем что-нибудь попроще. Например, вот там я видела в начале парикмахерские косметические услуги, тоже очень распространенный вид патента, который и индивидуальные предприниматели покупают. Здесь уже не требуется количество сотрудников и просто рассчитать. Ну, совсем другие цифры, совсем другие цифры. Получается 29 944 рубля за полгода. Это цена патента на 2021 год. На этом я буду заканчивать свой обзор и хочу сказать, что я... Следующее видео запишу, чтобы вы его не пропустили, как сделать вот такие визуальные закладки у себя на рабочем столе, чтобы каждый раз не искать вот эти названия, не вставлять сюда, не копировать, а вот просто заходить, там самозанятые, зашли, все набрали, инн-инн и, и, и, проверили. Надо быстренько организацию проверить, зашли в бухгалтерскую отчетность, набрали, инн-инн проверили. То есть следующее видео где-то буквально через пару дней выйдет, как сделать в браузере Chrome визуальные закладки на нужные вам сайты. Вот теперь все. Благодарю вас за внимание. Если видео было полезным, ставьте, пожалуйста, лайки. Это меня стимулирует на написание новых видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал.